Давай, давай, перекрывай, перекрывай перекрывай. Давай, арабаты, давай, сука! Руки обманывай! Эй, ну ты что? Поглядай, арабаты, льва! Иди, каплёдь! Ну чё? Чё, не болотос? Что это делать? Что это <свят> делать? <такие? свят> <свят> <свят> Сука, вот ну кто такие да. на каком основании? Давай Закрой, сука, машину! Стой, ты ж А что за дедом знает? Ленина, сука! Голову пусти! Левки, кто я его напили? Где мне, блядь? Расказать. Расказать, сука, том, мой, Машину осмотреть! Давай, давай. Бандер тут в съмке! Да, сука! Я как не оттуда пьёс По вот. Это что? Чьё? Чьё? Рот, сука! Закрыл я тебе сказал! Где, сука? Где порошок? Жать! Это что? Внимательно! Насильный Насильный ты, где, дорогой? Вынеси быстрее! Опа, глупо все?